Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдот про День Святого Валентина. Парень решил сделать подарок своей девушке на День Святого Валентина. И говорит, дорогая, что тебе подарить на День Святого Валентина? Она... Дорогой, а подари мне Рафаэлки. Он ладно, хорошо. Она, ну только столько, Рафаэлок, сколько мы с тобой занимались любовью. Он ладно, я тебя понял. Приходит в магазин и говорит продавцу, дайте, пожалуйста, мне десять Рафаэлок. Потом думает, а нет, подождите, дайте мне семь Рафаэлок, два чупа чупса и одну шоколадку.